В подмосковной Коломне состоялся 11-й фестиваль автопутешественников «Караванекс», который собрал более 20 российских производителей жилых прицепов и модульных надстроек. «У настоящей выставки есть четкий акцент. В связи с реалиями времени мы собрали здесь практически всех производителей маленьких караванов, бюджетных. Это было нелегко, но 24 число нам всем помогло, и мы собрались во спасение себя и наших любимых путешественников. Мы сейчас работаем с тем, чтобы было полное импортозамещение, чтобы мы не умерли поодиночке. Честно говоря, это получается. Второй год подряд фестиваль принимает площадка бывшего коломенского завода «Текстильмаш», ставшая арт-кварталом «Патифонка». Столько техники однотипно, еще такого не было. Это, это какое-то новое явление, но это то, то самое зернышко, из которого вырастет большой российский караванин. Долго запрягаем, быстро едем. Едва ли не самый дешевый способ построить автодом водрузить жилой модуль на раму пикапа или легкого грузовика. Например, УАЗа Профи, чем занимаются в России как минимум две фирмы из Владимирской и Ульяновской области. Компания Торгмаш является официальным дилером ОАЗ уже на протяжении 25 лет. И, соответственно, вопрос с выбором в шасси не стоит. Хотя аналогичные машины можно сделать и на других шасси. Это, это не критично. В прошлом году ульяновцы уже делали автодом на базе УАЗа с четырехдверной кабиной. Следующая модель на шасси двухдверного «Профи». Жилой модуль тут несъемный, зато в нем можно перевозить людей. Полноприводная машина отечественная. Есть полноценным э, автодом, в котором есть э, не только спальные места, но есть и кухонная зона, есть э, душ, туалет, э, столовая зона. Спальные места в наших модулях, э, они не раскладные, они стационарные. Вслед за автомобилями в России подорожали и кемперы. Построенная в 2021 году машина стоила 3,5 миллиона рублей и начинялась бытовой техникой из обычных магазинов. Но теперь проект надо пересчитывать, фактически умножая на двое цену автомобиля-донора. Стандартная формула для расчета – это стоимость шасси и стоимость самого автодома будет ну, более-менее сопоставима. Наряду с самоходными кемперами на базе УАЗа, Нива и Гранты в колонну приехали производители прицепных автодомов. В рамках фестиваля «Караванекс» состоялось шоу сам» с показом изготовления такого прицепа и комментариями инженеров, а фермеры и ремесленники дополнили атмосферу гастрономического и туристического праздника.